Буду готовить супер-быстрый и очень вкусный суп. Когда вот мало времени на приготовление, всегда отлично выручает. Попробуйте приготовить, надеюсь, вам понравится. Наливаю в кастрюлю воду и довожу ее до кипения. Я обычно воды наливаю сразу не очень много, а добавляю ее в самом конце до нужной консистенции супа. Накрываю крышкой и буду доводить до кипения. А тем временем нарежу картофель. Картофель буду нарезать небольшими кубиками. И для того, чтобы немножко снизить калорийность блюда, я буду зажарку не обжаривать, а сразу добавлять сырые овощи вместе с картофелем. Они за это время успеют все хорошо провариться. Буду использовать морковь, репчатый лук. И стебель сельдерея. У стебля сельдерея здесь вот такая достаточно жесткая часть, поэтому я всегда ее предварительно очищаю ножом для очистки овощей. Можно, конечно, делать и обыкновенным ножом, но таким удобнее, так как срезается очень тонкий слой. Все, и под ним у нас сочная нежная мякоть. С внутренней стороны я уже не очищаю. Если вы сельдерей не любите, естественно, можно этот этап пропустить, его не добавлять, будет все равно очень вкусно. Но у меня, когда есть в наличии, я всегда в супы добавляю. И эту часть также чуть-чуть обрежу. Нарезаю сельдерей на небольшие кусочки, приблизительно вот такие. И точно так же нарезаю репчатый лук. Донышко лука всегда вырезаю, так как у него очень такой специфический привкус. Мне вот не нравится, поэтому всегда его удаляю. И оно очень жесткое. Натирать буду вот на такие отверстия. Овощи у меня подготовлены, теперь еще необходимо мне промыть пшенную крупу. Я буду использовать 2 трети стаканы, так как у меня достаточно большая кастрюля. И здесь есть такие черненькие крупинки, надо их подоставать, потому что бывает попадаются и камушки. Так что теперь перебираю и буду промывать под холодной проточной водой. Кстати, делайте это достаточно быстро, но... Я думаю, что не стоит пропускать этот этап, так как попадается, конечно, много все равно какого-то мусора. Я сейчас все напоминаю Золушку, когда она собиралась на бал, а ей дали перебирать в крупу. Вот и я. На бал, правда, не собиралась, но крупу перебираю. Ну вот, не очень много, но все же чуть-чуть мусора было. Поэтому лучше, конечно, перебирать. Теперь промываю крупу просто под холодной проточной водой. Это надо сделать для того, чтобы и удалить какой-то оставшийся мелкий мусор. Ну и плюс я всегда промываю крупу, потому что неизвестно, где она хранилась, где она лежала, на каких складах, кто-то бегал, ползал по ней. И также еще, чтобы потом при закипании не было пены, потому что если не промыть, начнет все пениться. У меня вода уже в кастрюле закипела. Теперь буду по очереди опускать сюда все ингредиенты. Для начала добавляю крупу. Как она закипит, буду добавлять картофель. Затем, как закипит, добавлю сельдерей, потом закипит лук и потом закипит морковь. Буду делать все поочередно. У меня крупа закипела. Я снимаю пену, которая образовалась. И теперь отправляю сюда картофель. Теперь отправляю сюда репчатый лук и морковь. И добавляю сюда 2 чайные ложки приправы кухарки. Так как у меня уже практически кипит, можно добавить сюда соль. Окончательно досаливать буду в конце. И также сразу добавлю сюда черный молотый перец. Немного сушеной петрушки. И также мне нравится в этот суп добавлять кориандр и измельченные семя укропа. Я предварительно все немножко измельчила в ступке. Теперь отправляю к супчику. Также добавлю 3 горошинки душистого перца и еще немного острого молотого перца. И еще три лавровых листика. Теперь накрываю крышкой и буду варить приблизительно 15-20 минут, затем проверю крупу на готовность вместе с картофелем и буду добавлять консерву. Пока у меня овощи закипают, то я могу заняться и измельчить консерву. Для этого супа мне нравится использовать консерву в масле. Можно, конечно, использовать в собственном соку, но тогда я зажариваю овощи. У меня сегодня сардина с добавлением масла. Атлантическое, натуральное. Если честно, никогда такое раньше не покупала, купила, вот попробовать. В этот суп мне также нравится использовать сайду, потом можно использовать и горбошу. Вкус немножко, конечно, будет отличаться, но все равно получится очень вкусно. И теперь вилочкой просто измельчу ее в банке. Кстати, видите, куски рыбы достаточно крупные. Я уже начала измельчать, не показала вам. Вот, то есть, мне кажется, неплохая. Вообще, когда я покупаю рыбные консервы, смотрю, чтобы они были произведены там, где есть море. Вот это, например, сделано у нас в Калининграде. Мне кажется, что такая консерва, которая делается в тех местах, где есть море, будет все-таки получше. Потому что рыба проходила меньше пути для того, чтобы ее переработали. Ну, может быть, я, конечно, и ошибаюсь, но, например, икру я также стараюсь выбирать по этому принципу. А не ту, которая расфасована, например, где-нибудь в Москве. Сильно мельчить не буду. Вот будет где-то приблизительно так. После того, когда доварится овощи, мне останется только добавить туда вот эту консерву, долить необходимое количество воды и довести до кипения. Попробовать на соль, и в принципе суп мой будет готов. То есть вы видите, что он готовится элементарно просто, поэтому мне кажется, вот когда мало времени, отличный вариант. Теперь добавляю сюда консерву. Добавляю воду и буду доводить до кипения. Пока будет закипать, сразу убираю приправы, так как они уже не нужны. Также сейчас можно попробовать на соль и при необходимости досолить. Все, теперь накрываю крышкой и буду доводить до кипения. У меня суп уже закипает, я сейчас добавляю сюда укроп и отключаю. А вот такой вкусный и ароматный суп в итоге у меня получился. Попробуйте приготовить, я надеюсь, вам понравится. Плюс этого супа в том, что он готовится, конечно, очень просто и очень быстро. Так что, кто еще раньше такой не готовил, берите себе на заметку.